Решим неравенство. Синус t больше или равен минус 1 второй. На единичной окружности отметим точки с ординатой минус 1 вторая. Так как данное неравенство не строгое, точки закрашены. Так как данное неравенство содержит знак больше или равно, выделим цветом верхнюю из получившихся дуг. Назовем концы выделенной дуги, обойдя ее против часовой стрелки. Числа, удовлетворяющие неравенству t больше или равно минус 1 шестой π, и меньше или равно, чем семь шестых π, являются решениями данного неравенства. Вспомним, что синус – периодическая функция с периодом 2π. Запишем ответ.